Всем привет, с вами Ксю. Вы когда-нибудь мечтали попасть в мир Майнкрафта? И сегодня я попытаюсь туда попасть. Мы будем делать алмазную кирку. С квадратиками. Давайте начнем. Нужно начертить на бумаге шаблон будущей кирки. Конечно, в квадратиках. Должно быть по две ручки и по четыре детальки кирки. Затем раскрашиваю клетки в цвета, которыми буду делать кирку. Чтобы уже сразу знать, где какой пластик применять и чтобы не запутаться Коричневым и черным сделаю ручку А на части, которые должны быть железными Возьму фиолетовый и серый И приступаю к работе ручкой Сначала сделаю все черные детали Чтобы не переставлять пластик в ручке туда-сюда Дальше коричневый и три фиолетовых квадратика на ручке Которые должны быть под цвет дополнительных элементов И уже при раскрашивании я про них забыла Теперь детальки я не знаю, как они называются. Чтобы отделить квадратики друг от друга, я решила сделать их направленными в разные стороны. Я сделала заготовки. Две ручки и четыре кирки. Теперь вот эти вот две штуки нужно прицепить к ручке. Вот так вот. И вторую тоже сюда. Короче, сейчас сделаем кирку и попадем в настоящий мир Майкрафта. Я скрепила маленькие детальки с основными и клеевым пистолетом склеила вместе две получившиеся кирки. Но между ними осталась щель, которая легко маскируется 3D-ручкой. Прикольная у меня получилась алмазная кирка. Осталось сделать только кубики Майнкрафта и потом их опять разломать. Как будто бы я сделала такой большой дом, представляю, ну из пластика и из таких вот квадратиков, представляю, сделала такой большой дом и там же сделала стол себе, стул-диван. Надо для кукол моей сестренки сделать мебель, ставьте лайки, если любите играть в Майнкрафт и не забудьте подписаться на канал, пока-пока, моя Кирочка.